Ребят, привет! Сейчас проводится очень много работы. Я стараюсь выпускать как можно больше роликов. Выходят и по два видео, и по три видео в день. Я стараюсь, чтобы вам всегда было что посмотреть. И если вам нравятся мои ролики, могли бы вы поставить лайк почаще? Не проходите мимо них. И если вы смотрите мои каналы без подписки, пожалуйста, подпишитесь на них, чтобы мы не потерялись. Я буду вам очень-очень-очень благодарна. Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы смотрим, попробуй не сказать, вау-челлендж, да! Опа. Перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчет удачи, все, блядь! Первые 10 тысяч человек, которые поставят лайк за 3 секунды этому видео, вам на этой неделе несказанно повезет. Давайте, удачи будет гораздо-гораздо больше во всем мире. Пожалуйста. Итак, ставим 3, 2, 1, 0. Все те, кто поставил лайки, удача отправляется к вам. Но ну, а мы начинаем смотреть вау-челлендж. Сколько бабла-то. Я бы на них купила, наверное, что-то себе. Да, по-любому. Для чего еще нужны деньги? Извините. А, ну, в общем, он вырезает, вырезает, вырезает, вырезает. Вырезает! Офигеть! Это ешь Как они его держат без перчаток? Блин, какой же он уматный! так, так, так, так, так, так, так, так. Так, так, так, так, так, так, так, вот как делается пила. Ты пила или не пила? Какой-то мерзкий звук я сейчас слышу, мне нравится. Фу, он мне нервы забирает. Что бы вы сделали, если бы вам отправили такое голосовое? Я не знаю, я бы, наверное, заблокировала и попросила бы отписаться от меня. И меня заблокировать. Все! Это какой-то аппарат. Я не знаю, что это, потому что первый раз вижу в жизни такое. Ой, ну красота пошла, красота! И это я не про себя, а про вот что-то неведомое, что происходит на экране. Вот ты такой, вот похоже что-то на лук. Вообще не понимаю, что это. Если вы знаете, что это, напишите в комментариях. Так мы с вами сможем сделать только зимой. Но мы этого делать не будем, потому что нам лень. Вот это, да, вот это ритм. Это вам, блин, не на диване лежать. Это вот так вот. -от. Что же она нарисует? Похоже было на куриную лапку, но это уже больше похоже на клубничку. Угу, Это она. Я уже ела клубнику этим летом много-много-много раз. Она такая невкусная, вообще кислая такая надо подождать нормального лета мы желтый покрываем голубым потом мы достаем орбисы целую кучу ой как ей нравится то чем она занимается мне бы тоже понравилось вау о это какое-то китайское блюдо они так любят готовить рыбу, и это потрясающе. Это называется блюдо в рукаве. Они сначала готовят его так, потом ставят туда-сюда, и получается великолепное блюдо. О, как паутина! Может, это правда паутина? Это круто! Кукурузные палочки. Ну, как-то это не очень выглядит, что их бросают прямо на асфальт. Как потом это кушать? Я не знаю, товарищи... А это что? Похоже на, на верх ботинок. М -м. Ой, это идеально. Ой, ой, о, -о, о! он весь желейный. Он как будто из вазелина. Ты мы, это, ну вот так вот не надо. Вот хвастаться нам не надо своей ловкостью. Я так умею делать только в масках Инстаграм. Вот это тоже красиво очень смотрится и это надо делать вот если у вас свадьба день рождения или какое-то мероприятие позовите этого мужика он вам сделает красиво О -о -о -о, да наливаем шоколад потом туда миндаль потом туда мы окунаем мороженое а нельзя просто это полить или им нравится, да, это лучше, все, забирать свои слова назад, это офигенно. Я обожаю крутящиеся столы в Китае, вообще Китай одна из моих любимых стран, я там была миллиард тысяч раз, но и каждый раз скучаю, хочу вернуться. Как только откроют границы, я вам говорю, я туда помчу, все, решено, моя душа хочет, хочет. И я буду вам снимать вот такие вот ролики, и вот такие это море сыра. Просто потрясно. Да. Что ты отворачиваешься? Это кто? Ну, это, в общем, мясо. Ну, определенно это мясо, но... Оно приготовлено таким методом, что оно разваливается, как слайм. Нет. Ва ау. Вау. Вау. Вау. Вау. Это кто? Это... Вы бы откусили? Вот я бы откусила, правда. Может это не вкусно, но я бы сделала это. Это матча сверху насыпана. Насыпата. Насыплена. это вот десерт, офигительный, по-любому. Мы берем вот так и делаем массаж. Массаж того, массаж всего, массаж пятого, массаж десятого. Вот это накопили! Интересно, сколько там в рублях? Похоже на крошку, если честно. А, это что-то типа... А, это жульен! Это по-любому, да, жульен? Ну, или типа что-то типа того. А, Вкусно, капец. Что за прыщ? А, мамочки! Это одноразовый чехол, один раз выдавливаешь, и все, больше выдавливать нечего. Но сам факт немножечко красоты в этом во всем есть это скоростная красота, я бы так ее назвала потому что, блин, какие красивые волосы, как они блестят, офигенно вы видите, там разные пряди есть это так красиво смотрится это не вульгарно, но красиво потому что красивые волосы если у тебя красивые волосы, ты не хочешь их портить всегда можно добавить несколько прядей для, так сказать, интересного эффекта Что? Я никогда такого не видела Вот это средство передвижения Вот это класс Ой, там сколько яиц Так у них целая куча Это он вырезал так сейчас струей Это потрясно, потрясно М -м -м. Это какое-то кино. Знаете, такая крупа есть? Она очень прикольная. Закрутили. Отправьте мне, пожалуйста. Отправьте. Оп, оп, оп, оп, оп, оп. оп. Это найки? Это найки, единички, мои любимые. Вот я не люблю вот, когда вот что-то такое непонятное, и я не знаю, что я ем. Это может быть чья-то кожа, это может быть лапша, это может быть какой-нибудь острый корень имбиря. Мне нужно знать, что я ем. Вот не понимаю, есть такие кафе, типа развлечения, обед в темноте. Ты заходишь туда, тебе закрывают глаза, везде темнота, и тебе ставят блюда, и ты их ешь. Ну это же ужас. Я бы не выдержала. Опа, опа, опа-па. Гусь думает, ну капец. Какой хлебушек, он, наверное, так хрустит. Это мясной хлеб. Это мясной хлеб, я знаю, где его продают. В супермаркете Глобус. Что-то похожее. Это может быть просто ветчина, колбаса. Просто так казалось, что это хлеб. Вау, как это ярко, морковно, апельсиново. Ой, как красиво, это как будто десерт будущего. Он такой весь... Ну, поделитесь. Поделитесь какие-нибудь милые. Что теперь вы будете делать? Что теперь будете делать? Не знаем. Маленькая моя, как красиво! Ага. Как так можно рисовать и не бояться растворить это в воде, чтобы это приобрело еще больше красивой грани? Вот что значит искусство. Фу! Это чьи-то легкие! Меня сейчас тошнит! Фу! Какая мерзость вообще, ужас. Бро. Это маски. Он очень сильный. Он очень сильный. Как у него выдерживает организм, я не знаю. Как у него выдерживает, по так везде. Я хочу, чтобы когда я выглядываю в окно, у меня вот такие покемоны ходили. Пикачушечки. Где они все? Где? Там, наверное, в Азии. О, это супер Эксклюзив для кота Квест кошачий Его прят, он смотрит Вот так, вот так Вот так, вот так, вот так Луковорезатель Это что-то типа подкладок Куда-то Ох, не знаю, не знаю, не знаю, девочки Если ты не подклал, то не подклал Если подклал, то подклал ты понимаешь, да, о чем я? О, конверсы. Какие пластичные ноги, как две змеи. Все. Теперь готовят еду роботы. У меня нет души в этой еде, я считаю. Пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Вот так мы кладем. О, я обожаю их. Они такие офигенные. Вот эти рисовые пирожки. Рисовые треугольнички. Я их очень люблю. Они вообще с такими разными вкусами бывают. Какой захочешь. О, как это жестко. Вот такое у нас сегодня было видео, ребята. Я надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Я вас очень люблю. Целую. Пока.